Итак, друзья, всем привет. Сейчас я проверю трансляцию. Пока напишите, из каких вы городов, как у вас настроение. Всех поздравляю с праздником 1 мая. Угу, задержка у нас небольшая, отлично. Всем еще раз добрый день. Меня зовут Игорь Швецов, с кем мы еще не знакомы. Я занимаюсь торговлей на криптовалютных биржах, то есть я с этого, в принципе, и начал свой путь как трейдер. И с течением времени я понял, что сейчас трендом и внедрением новых систем для работы на бирже являются системы автоматизации вот именно обычных действий пользователей. Да? Вот. И сегодня у нас речь пойдет как раз о, об одном из таких инструментов, это криптоноид. Вот, то есть у нас сейчас э, запланирована серия видеоуроков. Они будут достаточно краткие, чтобы э, много информации э, не растягивать на там, 50 час, минут, да. У людей времени не очень много, да, мы ценим время людей, ценим свое время. Поэтому у нас будет серия коротких видео, таких вот вебинаров, где мы будем с вами разбирать, что такое аналитический сервис Криптоноид, как с ним работать, вы сюда можете приглашать абсолютно всех людей. Вы можете приглашать сюда своих партнеров, людей, интересующихся этим сервисом, то есть абсолютно любых людей. Вот. По темам мы будем разбирать поэтапно. То есть на каждом вебинаре будет браться определенная тема, и она будет разложена максимально просто и, соответственно, в максимально сжатые по времени сроки, чтобы если что-то вы, допустим, не поняли, да, или прочее, вы могли пересмотреть это и не потратили на это много времени. Вот. По темам вебинара сегодня мы будем рассматривать с вами, что такое в принципе сервис CryptoNoid и в чем его отличие от других сервисов. Когда я готовился к этому вебинару, я провел некоторую аналитику, по крайней мере сравнил его с 10 различными сервисами, предоставляющими ну плюс-минус подобные услуги. Вот. И все интересные, соответственно, сравнения и факты я вам чуть позже покажу и нарисую. Вот. Поэтому сегодня мы начнем с того, что такое, собственно говоря, аналитический сервис криптоноид. Те, кто хоть немного сталкивался с торговлей на криптовалютных биржах, ну, я имею в виду криптовалютных, в том плане, что мы сейчас конкретно эту будем тему будем обсуждать, они будут сравнивать рынок Форекс, фондовые биржи и прочее. Все знают, что сейчас идет тенденция на внедрение различных алгоритмов, торговых роботов, торговых ботов, да, торговля по сигналам и любые различные вариации направления в сторону автоматизации, где участие пользователя, именно как живого человека в алгоритме, оно сведено к минимальным действиям. связи вот. с этим мы совместно со всей командой разработчиков наших, очень долго тестировали, разрабатывали наконец-то произвели релиз аналитического сервиса Криптоноид. Аналитический сервис Криптоноид – это не торговый робот, да? не торговый бот. У него есть алгоритм своей работы именно по тому, как должны выставляться ордера, закрываться ордера, но... Те, кто сталкивались, допустим, с торговыми ботами да, или роботами, которых вы, допустим, запустили, и они круглые сутки на вас работают, да, они работают по определенным стратегиям. Некоторые из них работают условно со скользящими средними, да, то есть некоторые работают по индикаторам определенным техническим. Вот. Здесь немного другая специфика. Аналитический сервис криптоноид, я его, наверное, так по-доброму называю, это своего рода песочница. Почему песочница? Да? Потому что этот сервис можно использовать абсолютно по-разному. Да? В том числе он предоставляет возможность торговать как по сигналам от аналитических групп, соответственно, либо пользоваться самостоятельно помощником, который за вас будет выставлять ордера, да? закрывать ордера, отслеживать эти сделки, то есть закрывать все рутинные действия, которые вы должны были по факту производить руками. Вот. Почему с этим сервисом можно работать по-разному? Да? То есть у нас есть различные аналитические группы, которые работают по разным стратегиям, соответственно. Вот Все эти тенденции можно будет отслеживать, когда вы на них подпишетесь, соответственно, и будете с ними работать. То есть изначально сложно определить. Мы сейчас разрабатываем алгоритм, по которому будут определяться, да, то есть стратегии торговли тех или иных аналитических групп, но в данный момент мы все это проверяем на себе на практике, да, то есть уже непосредственно с большим количеством пользователей и наша профессиональная группа тестировщиков соответственно. Поэтому было выявлено несколько основных тенденций, да, то есть все знают, что есть в торговле у нас краткосрочная, да, торговля условно там внутри дня, либо на протяжении пары дней, и есть средний срок и долгосрок. Вот. В связи с этим разные аналитические группы предоставляют разные, в принципе, сами по себе сигналы. Да? Некоторые рассчитаны на то, чтобы взять небольшой профит, да, то есть там 1, 2, 3, 5 процентов. Это можно осуществить как в течение дня, так в течение нескольких дней. Есть аналитические группы, которые дают более длительные сигналы по времени, да, то есть, соответственно, это, допустим, неделя, полторы, недели, две, и там, соответственно, соотношение профита, да, больше, то есть уже 14, 15, 20 процентов сигналов, вот, поэтому э, этот сервис позволяет вам, в принципе, выбрать то, что вам комфортно, потому что я знаю, что есть определенные э, люди, которые хотят, допустим, торговать более чаще, с более мелкими процентами, да, но постоянные системно есть тем, кто более комфортно выдерживать позиции чуть подольше и получать чуть больший профит да, от этого. Вот, соответственно, вы можете все это изменять, выбирая абсолютно разных аналитиков в данном сервисе. Вот, Здесь у нас немного алгоритм упрощен для пользователей в том плане, что если мы берем... Я думаю, все из вас сталкивались с некоторыми аналитическими группами, в том числе в Telegram. Да? То есть у нас в Telegram как происходит? Да? Есть стандартные каналы, которые, соответственно, предоставляют вам определенную аналитику. Наверное, процентов парочку, да? 1-2% те, которые предоставят вам открытую статистику по своей торговле. Вот. И там получается определенный аналитик, который выдает вам сигнал, что вам нужно сделать. Сейчас я включу демонстрацию экрана, мы с вами немного порисуем для понимания. С экраном. А мой экран видно, дайте, пожалуйста, обратную связь. Да, видно. Угу, замечательно, спасибо. Смотрите, вот у нас, например, есть телеграм-канал, да, то есть телеграм-канал. Канал. Он вам предоставляет а, какую-то торговую рекомендацию. Соответственно, вам приходит сообщение, что нужно купить там монету EOS, да, например, в таком-то диапазоне. Я сейчас цифры напишу условно для понимания от старта до 200 и продать, соответственно, ее в несколько частей по там 230, 240. Ну, и там 250, да, условно. Вот такая рекомендация вам приходит в Телеграм-канал. Что вам нужно сделать? Да, Вам самостоятельно нужно, соответственно, перейти на биржу. Вы переходите на биржу. То есть, если вы где-то в пути, вам нужно, наверное, остановиться, да, то есть открыть ноутбук, открыть телефон, что угодно. Если вы дома, вам нужно прийти к компьютеру, открыть биржу. Потом вам необходимо соответственно соотнести торговую рекомендацию с биржей и выбрать торговую пару. Да? То есть выбираем торговую пару. Торговую пару. Далее. Вам нужно самостоятельно выставить ордер на закупку. То есть цена от того момента, когда вы только приняли эту торговую рекомендацию до того, как вы перешли на биржу, уже может существенно измениться. И это нормально, потому что рынок все-таки живой, да, то есть производятся какие-то решения покупателей, продавцов, кто-то покупает, кто-то продает, цена как-то движется. Вам нужно выставить ордер. Как правило, это будет лимитный ордер, и вам нужно будет вбить а, лимитный ордер. Вам нужно будет вбить, соответственно, на то количество монет, которые вы хотите приобрести согласно вашего портфеля, да, который у вас имеется на бирже депозита, прошу прощения. Вот, а далее дождаться исполнения этого ордера, то есть... Без этого исполнения вы не можете с этими монетами произвести никаких дальнейших движений, да? то есть выставить уровни там, Take Profit, Stop Loss и прочее. Соответственно, представляете, какое количество действий вам нужно произвести за то время, пока торговая рекомендация еще действительно и актуальна. Есть такие сигналы, они достаточно краткосрочные, которые даются там, ну, условно на полчаса, на час. Да? То есть ожидается какое-то движение аналитиком по монете, и он вам предоставляет эту рекомендацию. Соответственно, чтобы вам успеть по наилучшей цене приобрести эту монету и продать, вам нужно очень быстро действовать. А в криптоноиде, в аналитическом сервисе, мы свели действия пользователя по торговым рекомендациям фактически к минимальным. То есть мы здесь имеем аналитика, аналитика которая предоставляет вам торговую рекомендацию по той же монете EOS с уровнями покупки и с уровнями продажи, да, и уровнем там стоп-лосс соответственно. То есть здесь мы выберем, что это там Take Profit, да, здесь там стоп-лосс. Стоп-лосс. Вот, что нужно сделать пользователю с помощью данного аналитического сервиса, это осуществить выбор. В данном случае либо принять, либо отклонить эту торговую рекомендацию. Все. Остальные действия за вас произведет криптоноид. То есть, соответственно, когда вы нажимаете «принимать сигнал», то есть вы, допустим, приняли решение о том, что вы принимаете торговую рекомендацию. Отсюда следует действие. То есть криптоноид автоматически выставляет buy order на бирже на закупку, когда он Ордер исполняется, вам уже отслеживать это не нужно, вас будет все это информироваться через Telegram-бот. Соответственно, когда ордер на покупку отрабатывает, криптоноид без вашего участия абсолютно одновременно разделяет необходимое количество монет, соблюдая ограничения биржи. Да? То есть, например, на бирже Binance, всем известно, есть ограничения, да? то есть 0.0.0. Один биткоин на минимальная закупка, да, соответственно, и take profit тоже минимальный, должен соответствовать этому. Если вы будете самостоятельно производить действия, вам нужно будет все это вычитать либо в голове, да, либо там с помощью калькулятора, на что вы также будете тратить время. Здесь, соответственно, он автоматически выставляет уровни take profit, да, то есть их может быть 2-3, все в зависимости от того, на какую сумму вы закупили. Вот он выставляет, допустим, два уровня take profit и ждет. Соответственно, действие по монете. Действие по монете оно может быть абсолютно разное. Да? То есть у нас сигнал может пойти как в плюс, так и в минус. То есть рынок может двинуться либо в нашу сторону, либо не в нашу сторону. Соответственно, если рынок у нас движется в позитивном для нас ключе, то у нас уровни Take Profit, так, take profit отрабатывают и все замечательно и вы получаете соответственно уже профит в том случае если рынок идет не в нашу сторону что такое тоже бывает да соответственно у вас автоматически без вашего вмешательства в работу биржи уровни take profit которые были выставлены ранее они соответственно будут отменены и за несколько секунд будет выставлен ордер стоп лосс который защитит вас от существенных убытков стоп-лосса. Эти ордера выставляются, да, то есть уровень стоп-лосса, это все зависит от аналитической группы. Да, он у всех разный. У кого-то бывают короткие стоп-лосс уровни, то есть 1-2-3%, да, у кого-то 5-10. Все зависит от конкретной стратегии этого аналитика. Это если очень кратко про алгоритм сам работы аналитического сервиса Криптоноид. Далее. Благодаря тому, что у нас есть достаточно широкий выбор аналитиков, вы можете очень по-разному устроить свою торговлю. Сейчас я вам еще раз поделюсь экраном. Вот это главный сайт Криптоноид, и здесь раздел есть топ-аналитики. Благодаря тому, что здесь есть максимально подробная э, расписанная статистика аналитика, да, то есть это количество его подписчиков, количество принятых сигналов, количество положительных и доходных, количество сигналов за неделю. Благодаря тому, что вы про... можете проанализировать абсолютно любые параметры аналитика, вы можете его себе подобрать. Да? То есть не проблема. Дополнительно разрабатывается э, алгоритм работы. Когда вы, допустим, хотите подключить своего аналитика, да, то есть это тоже не проблема, к слову, о том, почему я говорю, что это большая песочница, и пользователю предоставляются максимально а, доступные возможности для заработка на именно трейдинге криптовалюты. Вот, то есть вы можете пригласить своего там друга, да, трейдера, который будет давать сигналы, и вы можете, соответственно, пользоваться его торговыми рекомендациями с помощью вот именно этого автоматического сервиса CryptoNight. Далее. Здесь у нас появилась возможность, то есть мы ее доработали до конца, и она дала сейчас управлять вашим депозитом не в процентовке, а лотами. Что это значит и почему это замечательно для пользователей. У нас есть условный депозит, который может быть абсолютно разным у людей и, соответственно, Некоторые делят его частями, там, 5-10% депозита для входа в сигнал, да. У кого-то риск менеджмент личный, да, то есть насколько он готов войти в торговую рекомендацию, он несколько снижен, да, допустим, 5% от депозита, ему много. И а, было принято решение, оно было реализовано, это была торговля лотом. А, что это означает? Сейчас я вам покажу, где эта функция находится. Она находится у вас в личном кабинете, то есть когда вы переходите в сначала на сайт Криптоноид, авторизовываетесь, соответственно, переходите в настройку профиля, здесь у вас появляются дополнительные э, ограничения для максимальной суммы входа в сигнал, либо фиксирования. Если мы пользуемся первой, это ограничение максимальной суммы сделки, э, сумма да, до входа в сигнал. Что это означает? То есть если у вас депозит условно, Если у вас депозит, условно, 1000 долларов, вы при нажатии, допустим, даже 10% от депозита, да, ну или давайте упростим, да, для расчета, допустим, в биткоинах, то есть у вас депозит, а, условно, 1 биткоин, и 10% от него будет 0,1 BTC. Кому-то это очень много, да? И, соответственно, чтобы максимальное количество пользователей могло комфортно осуществлять торговлю, было сделано как раз ограничение для того, чтобы максимальная сумма входа в сигнал, вы ее сами выбирали. А именно. То есть, несмотря на то, что сигнал приходит на 10% от депозита, но у вас есть условия в личном кабинете, ваш сигнал не выставится больше, чем на 0.02. Ну и вы можете выбирать любые комфортные для вас вариации в эквиваленте биткоина заходить. Либо вы можете, соответственно, сделать вообще фиксированную сумму входа в сигнал. Что это означает? Если у вас депозит условно меньше, сейчас я сотру это, то есть если мы имеем депозит, давайте условный там 0.05 BTC, у вас вход в сигнал, если бы это будет 10% от депозита, будет осуществляться на 0.005, соответственно, биткоин. Количество сделок, которые вы сможете э, осуществить да, с этим депозитом, будет намного меньше, если вы будете задавать конкретную функцию торговли лотом. Как это будет выражаться? То есть вы здесь задаете, прямо в этой графе, выбираете фиксированную сумму входа сигнал, ставите 0.03, 0.04, 0.05, 0.02. Минимальный порог сейчас 0.0.2 биткоин. Вот. Что это означает? То есть, насколько бы у вас не, был, не была рекомендация от аналитика, у вас ордер выставится не больше, чем на 0.02 биткоина. Таким образом, даже с минимальным депозитом, вы сможете охватить большее количество торговых рекомендаций и находиться в рынке. Вот. На текущий момент э, все понятно, то, что я рассказываю, дайте, пожалуйста, обратную связь, поставьте плюсики, если все понятно. Угу, замечательно. Я вижу ваши плюсики. Пойдем тогда дальше. В самом начале э, я вам сказал о том, что это большая песочница, да, то есть каждый может выбрать для себя максимально комфортно. Что э, работает у одних, не обязательно будет работать у других. Это все очень большая разница у людей, да, то есть некоторые люди... Могут торговать чуть большим депозитом, им психологически это комфортно, кто-то чуть меньшим, да. Это все нормально, потому что разные трейдеры, разные люди, и важно, чтобы каждому было комфортно. Для этого мы также создали и внедрили в сервис торговый помощник. Я сейчас очень кратко расскажу про него, что это такое и как его можно использовать, а в дальнейшем у меня запланирован вебинар, и я вас всех заранее на него приглашаю, потому что вопросов в официальном чате у нас было очень много по торговому помощнику, и мы с вами очень детально разберем его отдельным видеоуроком, разберем абсолютно все до единого функции. Что на текущий момент из себя представляет торговый помощник? Торговый помощник представляет, это терминал, с полной версией интегрированного сервиса TradingView. То есть это графики, которые предоставляет сервис. Здесь вы можете проводить абсолютно любую свою аналитику, если вы самостоятельно можете это сделать. И здесь же вы можете выставлять, соответственно, свои торговые рекомендации. Вы можете их выставлять как из сторонних источников, да, то есть никто вам этого запрещать, естественно, не может. Также можете выставлять и от текущих, соответственно, аналитиков, на которых вы подписаны. Что это значит? да? То есть иногда, когда вы немного либо замешкались, либо у вас не было времени на принятие торговой рекомендации, но вы считаете, что она перспективная и имеет место быть, то вы можете, пользуясь сигналом аналитика, задать здесь минимальную цену покупки, максимальную цену покупки, то есть диапазон, да, в котором вы готовы закупиться, по сигналу выбрать процент депозита – и, соответственно, добавить таргеты для продажи, да, то есть 2, 3, 4, 5, сколько угодно. При этом вам даже здесь самим ничего рассчитывать не нужно. Вы можете воспользоваться уже готовой рекомендацией, которую вам дал аналитик. То есть абсолютно все те же значения просто скопировать, сюда вставить и создать сигнал. Данный сигнал вам придет, соответственно, уже в криптоноидбот который в Телеграме, и вы его принимаете. И дальше сервис, согласно своему алгоритму, начинает следить за вашей сделкой, соответственно, в этом время. Это очень-очень кратко про торговый помощник, и как его дополнительно, помимо собственной аналитики, можно использовать. То есть если вы что-то не успели, где-то замешкались, пропустили, но хотите войти, вы можете просто все те же данные вбить в торговый помощник, это прямо на этом же сайте, что максимально просто, и, соответственно, осуществить, по сути, ту же торговую рекомендацию, только собственноручно. То есть вам не нужно заходить ни на биржу, ничего, никаких э, сторонних манипуляций, кроме пользования самим сервисом криптоноид, производить не нужно. Вот. Дальше. А, данный сервис, а, он нацелен больше всего на людей, которые не находятся в рынке каждый день. Да? То есть для простых людей... А, для профессиональных участников он чуть более простой, безусловно, да, потому что у них есть какой-то опыт. Но весь интерфейс, вся логика сервиса была создана максимально простая, чтобы любой человек мог с ней разобраться. Безусловно, не нужно пренебрегать сразу тем, что нужно изучать что-либо. Да? То есть если вы начинаете какое-то новое дело, вам нужно в любом случае изучить как минимум основную часть. Поэтому я призываю всех не рассматривать данный сервис как положил 300 долларов, заработал миллион долларов. Да? Такого не будет и никогда не было. Если где-нибудь вы такое видите, скорее всего, вас очень сильно обманывают. Поэтому я предлагаю вам рассматривать это как качественного аналитического помощника в вашей ежедневном общении с криптоиндустрией. Да? То есть, если помимо того, что вы, допустим, участвуете в различных ICO, да, вам еще интересная торговля, то это идеальный помощник для того, чтобы помогать осваивать потихоньку данный вид а, заработка на крипторынке как торговли. Дальше. А, я провел при подготовке к вебинару а, сравнение различных сервисов. Сейчас мы разделим а, данный лист словно на две части. Здесь у нас будет криптоноид и остальные сервисы. Остальные сервисы. Первично. По криптоноиду. Сервис а, является условно бесплатным, то есть весь его функционал доступен. Всем пользователям нету такого, что пакетные наборы пока да, на текущем этапе и прочее. То есть весь сервис, включая аналитики, их в данный момент около 100, аналитики, торговый помощник, да, то есть уровни стоп Loss, Take профит трейлинг стоп, весь то есть полностью функционал здесь доступен. За что платится в сервисе Криптоноид? В сервисе «Криптоноид» работает система комиссий. Что значит система комиссий? То есть в зависимости от того, каким образом вы зарегистрируетесь в данном сервисе, у вас будет сниматься комиссия. 20% – это максимальная комиссия от прибыльных сделок, то есть те, которые закрылись у вас в плюс. Если сделка закрылась в минус, комиссия это не взимается только с положительных сделок. Это понятно. Далее, проведя аналитику с сервисами с остальными, я выявил некоторые э, закономерности. Во-первых, чаще всего это пакетные наборы функций, то есть условно вам доступна одна, э, так, прошу, прощай, сейчас изменю. вам условно доступна одна, две функции. функции. Остальные вам нужно за отдельную плату докупать. Средняя стоимость функционала у других сервисов, я заметил, смотрите, средняя стоимость. Во-первых, осуществляется месячная подписка, да, то есть неважно, сколько вы там наторговали, окупили ли вы прошлую подписку и прочее, у вас стоит от 0.04 до 0.0. 25. Как правило, максимальный пакет дается без ограничения по времени, да, то есть такие называемые тарифы lifetime, когда, ну, на постоянной основе можете пользоваться этим сервисом, за еди... ну, когда вы платите один раз. Дальше я смотрел уже в долларовом эквиваленте, это от 15 до 300 долларов в месяц. То есть, опять же, да, уточню, что... Если вы оплатили условно на 50 долларов в месяц и заработали там 15-20 долларов, соответственно, да, потому что, например, количество профитных сделок было меньше, чем количество убыточных, то вы даже не окупили стоимость подписки. Вот. И есть совсем такие большие сервисы, которые берут, там, допустим, 0.2 битка в месяц и предоставляют какой-то широкий функционал. То есть не факт, что вы окупите, да, опять же, 0.2 битка в месяц. И есть забавная система, где берутся также комиссии, как у нас в сервисе, но справедливости ради отметить, я нашел диапазон комиссии в 10 сервисах, и он составляет от 30... До 50%. Да, от 30% до 50%. Сейчас уменьшим вот так вот. Это комиссия, которую вы будете платить трейдеру за то, что он предоставляет вам торговые рекомендации, либо управляет, в принципе, вашим депозитом. То есть, представляете, заработали вы условно 100 долларов, и 50 долларов вы будете должны отдать трейдеру за то, что он просто осуществляет... Те же действия, что и он сам. При этом вы не можете контролировать ни количество этих сделок, ни торговую стратегию, по которой он торгует. Да? В сервисе же криптоноид вы можете спокойно отказаться от торговой рекомендации. Да? То есть если, допустим, вы считаете, что рынок сейчас нестабилен, да, но почему-то этот аналитик там выдал вам сигналы, соответственно, вы можете отказаться, и комиссия при этом взиматься не будет. Помимо того, что здесь вы платите комиссию, естественно, вы еще на самой бирже совершение сделок платите комиссию. И в итоге вырастает так, что около там, 60% примерно, процентов вашего профита уходит в сервис. В CryptoNoyer заметите, что максимальная комиссия будет равна 20% и только с прибыльных сделок. Если прибыльные сделки отсутствуют, соответственно, комиссия с вас взиматься и не будет вовсе. Вот. А дополнительно хотел рассмотреть еще сравнение с покупкой... Телеграм-каналов. То есть, если у нас есть телеграм-канал, я думаю, все с ними сталкивались, кто так или иначе занимается вообще, в принципе, криптовалютными каналами, есть аналитик, он один, он предоставляет вам условно за 0,03 BTC в месяц свои рекомендации. Если его торговая стратегия работать не будет, например, в этот месяц, да, то есть он любит, например, работать только по восходящему тренду, то, соответственно, если рынок у нас идет против этого аналитика, соответственно, подписка тоже пролетает. Во-вторых, это один аналитик. И у разных аналитиков, как я уже говорил, разные абсолютно стратегии. И, согласитесь, намного лучше иметь у себя в базе 50-100 аналитиков да, и подбирать их и рассматривать их профили, как они зарабатывают в разных фазах рынка, чтобы иметь возможность не пропускать какие-то профитные сделки, которые бы не увидел этот аналитик, потому что они не входят в рамках его вот торговой стратегии. Вот. Поэтому, проанализировав большинство э, криптовалютных сервисов, которые предоставляют схожие плюс-минус услуги, э, я пришел к выводу, что криптоноид намного выгоднее в этом плане, э, потому что у нас есть достаточное количество аналитиков, и каждый может их подобрать, плюс любой пользователь может стать аналитиком, выдавая публичные сигналы да, и проведя определенные проверки. И у нас, соответственно, есть э, наиболее простой и понятный способ оплаты, да, то есть если у вас на депозите, соответственно, имеется в криптоноиде сумма для оплаты, которая может составлять абсолютно различные суммы, там от 50 долларов там, до 1000 долларов, все будет зависеть от вашего депозита, торговли, то, соответственно, вам будет понятно, если сигнал отработал в плюс, вы заплатите максимальную комиссию 20%, если сигнал отработал в минус, вы ничего не платите. Это максимально просто и понятно, в принципе, большинству людей. Вот. На сегодня по основным моментам аналитического сервиса у меня все. Следующий урок у нас будет по работе именно больше технической, то есть мы рассмотрим, как регистрировать биржу, как добавлять API-ключи, вот прочие нюансы, как сделать, в общем, так, чтобы сервис заработал. Мы это тоже рассмотрим очень кратко и лаконично, чтобы пользователям было намного проще там, за 10 минут подключить этот сервис и начать работать. Сейчас, если у вас есть вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Откроем трансляцию, посмотрим. Поэтому, если у вас вопросы, то задавайте уже сейчас. Сейчас. А самому можно взять любую монету и стать самому себе аналитиком? А Елена, да, можно. То есть я понимаю, что у каждого трейдера есть, допустим, список любимых монет. И если он грамотно понимает их движение, то, безусловно, через торговый помощник вы можете дать себе лично, то есть не обязательно производить публичный сигнал, можете дать себе лично торговую рекомендацию с таким же диапазоном закупки, уровнем take profit и принять лично свой сигнал. И таким образом вы торгуете сами для себя, да, то есть по тем конкретным монетам, которые вам нравятся, движение которых вы понимаете. Поэтому не проблема. Если уже статистика работы сервиса у партнеров, а вы имеете в виду других пользователей? Если так, то да, она имеется. И это не проблема, она есть в общем чате. По хэштегу мы завели хэштег ⁇ Профит ⁇ То есть если вы уберете в поиске в общем чате хэштег ⁇ Профит ⁇ вы посмотрите статистику пользователей, которые сбрасывали ее. Этому нет проблем. Когда будет занятие по торговому помощнику? Занятие по торговому помощнику у меня запланировано четвертым либо пятым видеоуроком. Также мы здесь совместно проведем его, рассмотрим все возможные варианты использования торгового помощника, и каждую кнопочку совместно с вами нажмем, нажмем и вы будете понимать, как делать сигналы публичные, как делать сигналы лично для себя и прочее. Также разберем а, функционал непосредственно графика биржи в общих чертах, соответственно. И, кстати, хочу вам а, небольшую затравочку такую дать на будущее – Одним из будущих видеоуроков у нас планируется а, разбор кейсов и торговых стратегий непосредственно для аналитического сервиса Криптоной. А, я буду проводить вебинар этот не один. А, мы пообщались с одним человеком, а, у него очень прекрасное, замечательное понимание этого рынка, и он разработал интересную стратегию торговли в любых фазах рынка, используя именно аналитический сервис Криптоноид, и мы вам разложим, соответственно, полностью как, что и делать, и подскажем там, куда подписаться, как следовать, и, возможно, вам это будет интересно. Поэтому я всех пригла приглашаю на вебинары, и обязательно следите за расписанием. Как выбирать монеты? А, ну, давайте я этот вопрос оставлю на вебинар по торговому помощнику, он будет более актуальным. Там сбоку, слева какие-то крестики, палочки. Да. да, Елена, я все объясню. То есть все, соответственно, сейчас, секунду. Я так понимаю, что вы про вот эти вот крестики, палочки. То да, я очень, в общем, расскажу вам про все вот это. Весь этот график, как его настроить, как сохранить, как выбрать валютную пару. Все это будет прямо в отдельном вебинаре. Мы посвятим ему столько времени, сколько нужно. И мы разберем полностью весь функционал торгового помощника. То есть это не проблема, все мы это сделаем обязательно. А какая абонентская плата в криптоноиде? Есть или только комиссия? Uh -huh. А абонентской платы нету. То есть здесь нету такого, что вы, допустим, должны платить 50 долларов в месяц, и все. То есть если вы не заплатите, у вас не будет доступа в сервис. Вот здесь такого нету. Здесь вы платите именно комиссию с положительных сделок. То есть если вы условно забросили 200 долларов, и у вас депозит составляет 500-600 долларов, да, вам этого может хватить там, на месяц, на два, на три. Все зависит, будет от частоты принятия, вами сигналов и как часто вы торгуете, да, то есть согласитесь, вы можете, допустим, фильтровать сигналы по каким-то своим там разумениям и принимать один-два сигнала в день. Соответственно, у вас комиссия будет взиматься за положительный исход этого сигнала. Если вы примете 20 сигналов, да, и они все у вас там отработают в плюс, соответственно, у вас комиссия снимется за 20 сигналов, все очень максимально просто. По торговому помощнику не всегда работает. А если у вас какие-то ошибки выявились в работе торгового помощника, я вас ä, прошу, пожалуйста, напишите в общий чат. У нас там специальная форма для сбора ошибок от пользователей. И приложите скриншоты, и мы обязательно разберемся, если что-то у вас не работает. Я пока не сталкивался с ошибками по работе именно торгового помощника. Попробовал отключить трейник лестницу, Не получилось, не сохраняет. А Сергей, также прошу в общий чат со скриншотами. То есть не проблема, все это решается. Давайте быстрее, хорошо? Игорь, можно показать наглядно, как самой выставить монету на продажу? А на бирже, я так понимаю, да, Марин Журавлева, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Как самому выставить монету на бирже, на продажу? создать свой аналитический канал по своей стратегии, делать его публичным, чтобы люди подписались, посмотрели, как я торгую, и потом, что подписались, рекомендовали вы канал. А с этим проблем никаких нету. У нас очень э, большое количество пользователей делали публичные сигналы. То есть вам в торговом помощнике, если вы с ним уже разобрались полностью, э, в каждом сигнале снизу есть галочка сделать сигнал публичным или сделать сигнал, соответственно, не публичным, то есть только для себя. Вот, соответственно, если вы нажимаете публичный сигнал, то он будет доступен всем пользователям, подписавшимся на вас. На бирже. Хорошо. Давайте сейчас буквально очень быстренько это покажу, как это сделать на бирже. То есть максимально просто, на самом деле. У нас есть биржа Binance, да, в данном случае. Авторизовываться я сейчас не буду, поэтому, в принципе, это нет необходимости. Что нам нужно сделать? Вам нужно перейти в основной терминал биржи. Здесь... У нас мы видим график, список монет и, соответственно, заявки на покупку или продажу. Далее. Если у вас уже есть эта монета, да, то есть у вас здесь, вот, например, давайте вот, даже для примера: у вас есть монета любая там BNB, да, для простого вообще понимания. Сюда вы вбиваете в поиск BNB, в парик биткоин. Вы нажимаете сюда, он вам открывает график этой монеты и, соответственно, историю ее торгов. Здесь у вас на выбор стоит три ордера. Лимитный, рыночный, стоп-лимит вам здесь особо не нужен в данном случае, если вы просто хотите продать монету. Если эта монета есть у вас на балансе и она в свободном, да, то есть она в свободном балансе, что имеется в виду, что она не занята никаким ордером, да, не выставлена по стопу и прочее, то у вас здесь высветится баланс этой монеты. Соответственно, вы можете здесь выбрать цену, по которой вы хотите продать, да, то есть либо вы анализируете график, либо по каким-то еще параметрам вы ее продаете. Вы здесь, соответственно, вбиваете цену, по которой хотите продать, либо вот вам лайфхак условно, да, там просто... Если вы видите, что здесь есть подходящая цена в заявках, то вы можете на эту цену нажать, и она сразу здесь отобразится. Здесь вам нужно выбрать количество. Либо если у вас одно BNB, вы можете просто вбить одно. Если вы хотите часть от своих монет продать, то здесь вы можете выбрать часть, именно 25, 50, 75 или 100%. Вот. И, соответственно, у вас высветится, сколько вы получите биткоинов за это, и нажать кнопочку «Продать». Если вы хотите моментально продать эту монету, то есть она вам просто не нужна, вы хотите ее прямо сейчас не ждать, просто продать, вам нужно перейти в, э, в графу рынок. Это будет market order, то есть по текущей цене. Какая текущая цена, смотреть вот здесь. Вот это текущая цена монет. Соответственно, здесь у вас опять же высветится баланс. Здесь цена не будет указана, вы можете ориентироваться на эту цену. И вам здесь нужно будет просто выбрать количество монет. То есть либо опять же количеством, либо по процентовке. И нажать «Продать». Этот ордер будет исполнен максимально по цене, которая сложится на момент выставления ордера. Она может вали варьироваться, то есть ну, в небольших диапазонах, как правило. Если я для себя покупаю монеты, позже продам с хорошим профитом, то с этих продаж тоже будут брать комиссию? А, я понял вопрос. Нет, если вы самостоятельно приобретаете на бирже какие-то монеты, условно, вы провели какую-то аналитику, либо вам кто-то подсказал, что нужно купить там, BNB сейчас да, и продать через полтора месяца с прибылью 50% условно, то с этого не будет взиматься никакая комиссия. То есть вы самостоятельно не с помощью этого сервиса делаете эти действия, с вас никто ничего взимать не будет, кроме комиссии самой биржи, да, которая взимается за каждую сделку в принципе. Итак, друзья, тогда на текущий момент вопросов я больше не вижу. Надеюсь, а если через торговый помощник? Через торговый помощник, соответственно, вы же выставляете сигнал. Сервис работает, отслеживая вашу сделку. Да? Вы сигнал хоть сам для себя принимаете, сервис помогает вам автоматизировать. Это плата за сервис, то есть там будет комиссия взиматься, если вы через торговый помощник даете сигнал. Друзья, спасибо всем большое. Вопросов, я вижу, особых нету. Если есть у вас еще какие-то дополнительные вопросы, вы всегда можете задать их еще в общем чате. Там обязательно вам ответим либо я, либо другие, соответственно, полномоченные на то лиц. Вот. Спасибо, собственно говоря, за то, что были здесь. Всем удачи, всем хорошего настроения и прекрасно проведите праздники. Вот. И всем пока-пока.